у нас здесь руководство партии партии перемен а, как вы знаете наверное два года назад команда дмитрия будкова а, реализовала достаточно успешный проект в москве на выборах сейчас команда та же работает в санкт-петербурге здесь я думаю что тоже а, они смогут запустить свой проект Давайте поговорим о том, как нам эффективно провести избирательную кампанию. Мы же все будем участвовать, да, я так понимаю. Кто не хочет? Кто хочет? Кто, кто принял для себя решение участвовать в процессе? Вот сейчас пока мы... О, видите, как хорошо, уже больше. Я думаю, что в конце, в конце дня у нас будет полный зал желающих. Поэтому Дмитрию и Виталию будет с чем работать, и я передаю им слово. Да, спасибо большое. Ну, вначале я э, сегодня говорил о том, что главная проблема наша не отсутствие какой-то идеологии, правильных там, взглядов, принципов, идей и так далее. Главная проблема – это чтобы о нас узнал, узнал избиратель. Ладно. И когда мы готовились к московской муниципальной кампании, не было кандидатов у демократических партий в таком количестве. То есть, например, у Яблока было около 30 человек, у Парнаса еще меньше. Сколько-то было открыто России, а мандатов разыгрывалось полторы тысячи. Вот. И мы начали просто призывать людей идти в депутаты. Призывать своих сторонников, призывать людей, которые ходили на митинги, или участвовали в фандрайзинговой кампании. Вот. И сначала никто не верил. Никто не верил, во-первых, что мы найдем такое количество кандидатов, никто не верил, что мы найдем деньги на выборы, никто не верил, что нам удастся провести э, муниципальных депутатов. Могу сказать, что в мэрии было совещание накануне выборов, там было сказано, что, ну, Гудков, может быть, человек 6 проведет. В итоге мы провели 267 человек. С какой проблемой мы столкнулись в самом начале? Люди, которые хотят и хотели тогда пойти в политику, не знали, что делать. Они не знали законов, они не понимали, что такое сбор подписей, какие документы нужно собирать. Ну, не знали ничего, Ну только знали о своих каких-то районных проблемах. Поэтому мы очень э, быстро сделали такую программу политического Убера. У нас был даже квест из 15 шагов, можно было идти пошагово по инструкции. Э, например, там, сначала анкету заполнить, потом документы собрать, потом там, открыть счет и так, далее, и так далее. В общем, любой школьник мог пройти этот квест и зарегистрироваться в качестве кандидата. Но, чтобы вы понимали, у нас только два человека не смогли пройти регистрацию, которые не послушали наших указаний. Ну, кто-то там не указал судимость, судимости по административным делам. Вот, то есть нам удалось всех зарегистрировать. Дальше, ну, что делать? Совершенно очевидно, что на муниципальных выборах количество избирателей небольшое. Поэтому мы сделали всем удобную карту по квартирному обходу, то есть у нас были рейтинги домов с лучшим голосованием за демократов. У нас были коды домофонов, у нас были сторонники, которые там регистрировались. То есть любой, например, наш кандидат мог позвонить стороннику и вместе с ним обойти дом. Это намного проще, потому что когда вы приходите и говорите «Здрасте, я ваш сосед», ну, дверь обычно открывается. Другой уровень доверия. Вот, чтобы наши кандидаты не думали про юристов, про журналистов, про листовки и так далее, у нас был отдел на всех наших на, на всю тысячу кандидатов И у нас была даже программка Которая нам автоматически генерировала Контент листовки Ну то есть грубо говоря Кандидат должен был прийти к нам Мы его фотографировали Дальше он загружал фотографию Биографию Причем количество символов Мы указывали сколько нужно И дальше автоматически они получали сверстную листовку пусть мы там коптеры подняли в каждом районе, у нас был, была такая стилистика, у нас каждый район был сфотографирован с высоты 30-этажного дома. Вот. В общем, э -э, к чему я это? <coughs> Потому что в самом начале казалась абсолютно нереальна победа независимых кандидатов. И в итоге, несмотря на замалчивание компании, несмотря на то, что весь административный ресурс работал против нас, мы не просто провели депутатов, мы взяли большинство в 17 районах Москвы, центральных, ну, например, в Хамовников 15 из 15 наших депутатов, в Тверском районе 11 из 12, в 12 из 12 и так далее. Всего у нас было 62 района, то есть у нас было 267 депутатов, но, к сожалению, в 62 районах, и это не позволило нам пройти муниципальный фильтр, потому что муниципальный фильтр на выборах мэра – это 110 депутатов, от 110 районов. Ну, мы сегодня еще поговорим о технологиях, о том, что можно сделать. Теперь э, перехожу к Нижнему Новгороду. Вчера у нас здесь тоже была встреча, мы тут спорили, здесь было очень много скептиков. Вот что в повестке э, Нижнего Новгорода, в политической повестке? Вас, четыре депутата, сложили полномочия городские. Соответственно, в сентябре будут выборы в этих округах. Ну, мы сейчас их перечислим. Выборы по одномандатным округам, соответственно, нужно собрать 165 подписей. Для победы количество избирателей где-то 25 тысяч, явка 20-25. Ну, то есть придет где-то тысяч для даже меньше. Да, меньше, ну, я сейчас просто не считал. Вот, для победы нужно 3-3,5 тысячи голосов. В каждом округе порядка 300 домов. Поэтому, в принципе, когда вот начинаешь разбивать на эти цифры, ты понимаешь, что задачи то на самом деле реализуемы. Собрать подписи, можно нотариально заверить, зарегистрировать кандидата, можно создать команду, обойти все дома, прям конкретно ходить по квартирам, ну вот, и собирать контакты сторонников. В каждом доме нужно 10 контактов. Как, как потом с этими контактами работать, я вам чуть позже расскажу. Поэтому я предлагаю вам здесь всем, я сейчас даже не буду говорить про конкретно нашу партию, я считаю, необходимо сделать коалицию демократов, можно ее назвать также Объединенные демократы, ну, позвать туда Яблоко, Парнас, Открытая Россия, партия перемен, штаб Навального и так далее. И выдвинуть четверых кандидатов. Причем можно сделать единую платформу. Призывайте сразу на эту платформу регистрироваться, тех, кто даст подписи, волонтеров, которые готовы работать в компании. Вот, и сделать надо, надо интерактивную карту, чтобы люди регистрировались не просто на сайте, а в конкретном доме. Чтобы у вас уже было понимание, сколько у вас сторонников в каждом доме. Вот я могу сказать, в Щукино, я на, шел когда в Госдуму, единственный район, где власть ничего не смогла сделать, это Щукино. Я там первый пришел. там Онищенко мне там проиграл. И в этом районе у меня, например, в одном доме было 14 сторонников, только в подъезде вот. И я вам, вам предлагаю уже начинать готовиться, выбирать кандидатов, вот, договариваться о единой платформе, ну и побеждать. Мне кажется, это абсолютно э, реальная, реальная задача, потому что в случае поквартирного обхода вам не нужно каких-то там больших денег. Ну то есть вам нужно, допустим, 3-4 раза напечатать газету. В тираж должен быть порядка 10-15 тысяч. Ну, давайте там одна газета будет вам стоить тысяч в тридцать сорок рублей. Четыре газеты это сто тысяч рублей. Ну, и еще там регистрация, штаб, юристы. Ну, то есть это не, не миллионы рублей. Второй момент. Ну, я не знаю, успеете или не успеете. Место Сорокина вакантно. По-моему, 14 апреля будут выборы в областную думу. Правильно? Ой, да. Вот ну да. там уже у нас уже апрель, да. Mm -hmm. Вот, это вы, вы, вы уже не успели, к сожалению. Ну, значит, надо готовиться к выборам городским. То есть, точно не в сентябре, да? Вот. Что можем дать мы? Мы можем дать софт, который использовали в Москве, который частично используется в Питере. Мы можем вам дать э, технологию колл-центра. То есть, когда вам не нужно, например, набирать телефон, вы просто подключаетесь к компьютеру, нажимаете кликаете, система автоматически обзванивает э, жителей конкретного округа. Кстати, телефоны домашние вы можете найти в интернете. У вас будет прям база городских телефонов, которые вы также можете обзванивать. Ну, вот смотрите, 25 тысяч э, избирателей. Ну, порядка, наверное, сколько квартир? Ну, 1015, наверное, да, квартир? Даже меньше. 12 тысяч квартир. Значит, 100 человек могут обзвонить за один день... У нас вот студенты колл-центра делают 100 телефонных разговоров в день. И вот считаете, 100 на 100, вот вам 10 тысяч. Телефонных разговоров могут сделать либо 100 студентов за один день, либо 10 студентов за 10 дней. И вы сможете просто обзвонить в округ. Понимаете, да? То есть, когда власть использует административный ресурс телевизор, какие-то СМИ и так далее, и так далее, вы просто... По квартирам ходите, собираете контакты, обзваниваете базу. И ваша задача просто привести вот 3-4 тысячи человек на выборы. Ну все, и победа ваша. Я просто не хочу говорить долго. Я, я бы предложил перейти уже такой формат диалога, чтобы мы какие-то конкретные вещи обсуждали. Я не знаю, Виталий, может быть ты добавишь какие-то там нюансы, какие у нас были по муниципальной кампании. Виталий у нас занимался дипломатией, кстати говоря. Поскольку у нас было полторы тысячи полторы тысячи мандатов... И тысячи кандидатов. Было сложно э, формировать команды, потому что там многомандатные были выборы. И нам нужно было выдвигать не одного, или там, например, в пятимандатном округе не пять по, э, кандидатов, которые бы там по одному шли. А нам важно было формировать из них команду. Потому что, когда мы опечатали листовки газеты, мы э, оплачивали избирательных избирательного фонда пяти человек сразу одну листовку мы еще экономили, понимаете, да? Вот у нас была, была сложная задача по формированию этих команд, особенно в тех районах, где было кандидатов больше, чем э, мандатов. Вот Мы э, переводили в соседние районы, то есть у нас, например, есть депутаты, которые избрались в соседнем районе. Вот Этим занимался штаб Виталия. Виталий. Виталий, может добавить что Потом уже давайте, команда диалога. А, ну, несколько таких слагаемых успехов. У нас было очень много команд муниципальных э -э, депутатов будущих, которые победили вообще без денег. Вот просто там был бюджет буквально там несколько десятков тысяч рублей на пятерых человек. А как, за счет чего они победили? Просто за счет временного ресурса. Просто люди брали лето, предвыборная пора, там кто-то брал отпуск, кто-то там брал академический отпуск, там и этот самый, если там студенты были молодые. Просто ходили по квартирам, общались, заряжали. Даже у кого-то не было а, сторонников. У кого-то не было прям своего вот этих вот знаете, как это называется, прото штаба предизбирательного. Просто брали, не знаю, брата, сестру, знакомого, родителей кто-то ходил там. Постоянно ходили по квартирам, постоянно общались с людьми. А в случаях отсутствия доступа к СМИ, в случаях, когда нету каких-то финансовых ресурсов, все, что вам нужно для победы, это установить личный контакт с конкретными вот сотни домов вашем округе это вот первый момент а второй момент вам тут с точки зрения вот, вот кто-то мне тоже сегодня говорил что у нас вот нету там денег на газету нету денег на, листовки. Ну, на листовке Ну, листовки можно напечатать на, на принтере можно просто там ну, вам даже не нужно вам не нужно ставить кубы как вот допустим знаете компании которые в москве у нас там кубы навального ставят там в сообщах там были шатры там, как там стенды и так далее для победы э, на вашем в случае городском уровне Нижнем Новгороде, э, этого тоже в принципе, но ну, это конечно, бы большим плюсом, но это не является необходимым. А, плюс у вас преимущество, огромное преимущество в том, что в да, Нижнем Новгороде я имею в виду, что здесь а, власти, они, скажем так, ну, не привыкли а, к технологическому сопротивлению. Что значит технологическое сопротивление? Когда у вас есть какой-то вот а, программка для обзвона а, избирателей, когда у вас есть а, прям какие-то аги, агитационные технологии, потому что ну, есть у нас все гайды, как делать по квартирный обход, как общаться а, с жителями, как работать с сопротивлениями жителей и так далее. Это все можно выставить при желании. Тут. А, и поскольку у вас, вы новые люди, а, власти к этому не привыкли, у вас есть преимущество первого шага. Вот у нас в Москве преимущество первого шага было в 2017 году. И после этого уже нам. Ну, прям такое массовое, прям, я имею в виду, вот, не компания мэра, вот, чтобы каждый обычный человек с улицы пришел и победил. Это вот первый раз такое случилось в 2017 году. Вот. Сейчас уже намного сложнее. Власти уже начали переменять наши технологии и та, та же самая там, предвыборная агитация Собянина мэра Москвы. Она была построена на многих принципах а, наших вот этих вот, агитационных материалов. Тоже он использовал коптер, фотографии и так далее. Вот. А у вас сейчас в оппозиции в Нижнем Новгороде это преимущество еще никто не реализовал. Оно ваше. И даже если вы сейчас там думаете, что вот до сентября 2019 года осталось всего ничего, мы не успеем и так далее, можете не спешить. В 2020 году выборы а, в нижнем, тоже в городскую думу уже полноценные. А, там а, будет намного больше шансов. Как минимум, я вот посмотрел сегодня утром, проанализировал а, круга в Нижнем Новгороде, как минимум из 35 округов, если нарезку не поменяют, а, около 8 такие прям очень хорошие, компактные, с многоэтажками, там, которые можно легко обойти, где живут такие более-менее современные, прогрессивные э, жители. Вот. А, что еще важно? А, наверное, такой лайфхак с точки зрения, как мы, вот мы про рейтинг домов, Дмитрий упомянул, когда у вас нет времени ходить по квартирку, обойти прямо, прямо вот весь округ, и нет вот какой-то аналитики, чтобы провести. С чего начать? То же самое по квартирку. Самый простой критерий просто начинаете с домов, которые дороже по стоимости. Вот где более -менее дорог... Чем дороже квартира, тем более состоятельные в нем жители а с уровнем благосостояния растет демократичность. Это, ну, демократические взгляды, и оппозиционные в том числе. И поэтому, когда мы встроили для наших избирателей карты для поквартирного обхода, вот, рейтинг домов и так далее, самые топовые ⁇ это современные дорогие жилье, где рядом дорогие магазины либо экологический район, либо микрорайон, либо там транспортная высокая доступность. Самый простой критерий. Мы анализировали там и количество велопарковок, и количество там у нас премиальных магазинов, там куча всяких факторов. Но самый простой и понятный вот простому человеку критерий выбора дома, где живут наши демократы оппозиционные, это стоимость квартиры. Вот, такую биг дату проводили огромную. Вот. Я думаю, лучше на вопрос отвечать. Да, я не стоят. Я, я задам сразу да. вопрос, потому что мы, мы здесь беседовали с, с местными, и местные говорят, вот вы приехали здесь из Москвы, нас учить жизни, а здесь -то у нас все по-другому. Здесь у нас глухая провинция, народ злой. Значит, за демократов не голосуют, за слово «либерал» убивает сразу. А, э, Дмитрий и Виталий, я так понимаю, много ездят по России, и у них, может быть, есть альтернативные мнения по этому поводу. Давайте я сейчас, чтобы было понимание, расскажу, чем мы все отличаемся от них. Ну, вот на, на примере избирательной кампании в Госдуму, когда шел против меня Нищенко, ну, понятно, что они использовали телевизор, весь админресурс и так далее. Но вот Анищенко говорит, ну надо встречи для приличия с избирателями проводить. Значит, как ему делали встречи? Почему я это знаю? Потому что мой одноклассник так получилось, работал в одной из управ, и он мне просто вот рассказал. Собирать бабушек всяких разных там управских. Ну, где-то человек 50. онищенко приходит. Ему задают какие-то вопросы, причем вопросы заранее написаны. Это все дальше снимается, идет сюжет. Онищенко встретился с избирателем. Вот, проходит там, неделя. Онищенко говорит, давайте еще раз здесь делать встречу. Я не шучу. Собирает тех же самых бабушек. Просят их одеться по-другому, поменять прически и сесть по-другому. Приходит Онищенко, <правда> не понимает, что это те же самые люди. А вопросы ему задают другие люди уже, понимаете? И вот так это было. То есть... А Управа отчиталось, что все нормально. То есть им не нужны люди, они с ними не разговаривают, не умеют разговаривать. Более того, они еще несут ответственность за все проблемы. Вот. А мне кажется, наш плюс в том, что нам, во-первых, а есть что сказать. да, мы, мы спокойно можем критиковать, и нам не страшны никакие вопросы. И мы это делаем с удовольствием. Вот, вот это преимущество и надо реализовывать. Технологии технологиями, но обязательно нужно общаться с людьми, без этого никуда. Ну, что касается, как правильно, электорального потенциала да, регионов. Ну, конечно, если это выборы губернаторские, конечно, если это выборы в Государственной Думу, если большое число избирателей, то вы просто не обойдете эти все квартиры, и вы просто изначально находитесь в неравных условиях. То есть, сегодня Евгений Розман сказал, что можно использовать соцсети, не можно, а нужно и правильно использовать соцсети, но... Отличие соцсетей от телевизора очень простое. Программа, например, Соловьева. Это примерно 5-7 миллионов зрителей у одной программы. Порядок примерно такой. При этом люди, которые приходят в интернет, у них есть выбор. И они приходят в интернет, я не знаю, там, развлечься, познакомиться с кем-то, не знаю, прочитать что-нибудь, как готовить там какое-то блюдо. И эти люди вряд ли придут слушать новость. А телевидение устроено таким образом, что у телезрителей нет выбора. Да? Ну, Как бы есть выбор, но канал любой, федеральный он и развлекает, он и информирует. Он делает все, чтобы зритель остался и на всякий случай еще посмотрел на каких-нибудь там политологов с Украины, которые, которых там выносят из зала ногами вперед. Вот, поэтому в любом случае телевидение пока эффективнее. И аудитории а телевидения все равно пока больше. Поэтому когда компания, например, в Государственном это 500 тысяч избирателей, ну невозможно обойти. Вот у меня было на выбор в Госдуму 251 встреча, все встречи массовые, я все дворы объехал. У меня лично я пообщался с количеством людей на порядка 15 тысяч. 15 тысяч лично меня видели. И набрал я там 30 с чем-то тысяч голосов, 36 тысяч тысяч голосов. Вот. Но а на выборах в Нижнем Новгороде у вас маленький округ, которого вы в принципе но в состоянии с командой обойти. И вот ваше преимущество в том, что вас они увидят, причем они могут прийти к вам, они могут вам задать вопрос, вы можете достучаться до любого, и дальше вы получаете их контакты, это допустим 3000 контактов, и ваша задача их просто колл-центром обзвонить и привести на выборы. Поэтому выбор это соревнований кто больше приведет власть приведет своих каких-то там э, не знаю зависимых от власти людей которые работают в предприятиях которые э, работают в бюджетной сфере вот а ваша задача просто привести больше и э, не надо там говорить я либерал или я демократ зачем вам это говорить вы говорите я житель нижнего Новгорода я вот живу я учился в этой школе я ходил вот здесь в университет я дышу этим воздухом, мне не нравится платить за коммуналку. Я не знаю, говорите о проблемах Нижнего Новгорода. Мне эта власть достала, посмотрите, что они делают, посмотрите, как они воруют. Ничего. Есть какие-то проблемы с пониманием того, что вот я сейчас сказал? Вы же не говорите, я за либеральные ценности. Вообще нет таких диалогов на улице. Нету диалогов на улице. Ну, конечно, провокатор может прийти. Вот как ко мне ходили провокаторы, задавали вопросы, «А как вы относитесь к гей-бракам? А что вы делали в США? Ну, слушайте, когда много людей, то провокаторы вам даже помогают. Я помню, когда одна бабушка сказала, Дмитрий, ну вот вы там за США, что же делать? Ведь они на нас нападают. Что вот делать? Вот скажите, что делать? Я говорю, знаете, что делать? От приходите домой, берете пульт телевизора, нажимаете на красную кнопку и больше к нему не подходите. Все, дальше все смеются и улыбаются, и обсуждают совершенно другие проблемы. Поэтому никаких у вас разговоров про идеологию не будет. Но если это будет, то не тратьте время на переубеждение какого-то совершенно там не вашего сторонника. Вот просто приходите, здрасте, там. ой, я за этих не голосую. Не надо переубеждать, не надо спорить. Ваша задача найти ваших сторонников. Ваша задача найти нормальных людей, их больше. Потому что любая социология показывает, что есть... 70% вообще не политизированных людей, которые не интересуются политикой, которые не, э, не понимают разницу между разными идеологиями, это люди, которые вот они смотрят, вот нравишься ты или не нравишься. Вот примерно такой выбор, он на, на, на подсознании формируется. 30% людей обычно политизированных, и они уже там делятся на коммунистов, либералов, там, демократов. Вот ваша задача вот эти 70% переубедить, даже не 70%, а реально 3000, вы считаете 3000 от 25, сколько у нас 1 восьмая? Вот ваша задача, просто найти эти контакты и не тратьте на переубеждение, ну вот совсем таких упертых. Вы просто потратите много времени, за это время вы могли бы 3-4 контакта найти. Вот и все. Поэтому вот так надо рассуждать. И вообще не надо там спорить с ними про Крым. Вообще не спорьте про Крым. Зачем? Вы уйдете в этот спор, вы будете там 15 минут доказывать с отрицательным результатом. А ваша задача прийти, найти сторонника, который хочет, чтобы значит, благоустройство парка, хочет, чтобы в поликлинике нормально, нормальные были врачи, чтобы общественный транспорт ходил. Вот и все. И вы найдете быстрый общий язык. Ну вот как-то так. И защитите выборы. Если же с замка, дома есть. Да, вопросы тоже есть. Можно вопрос, да. Я, у меня два вопроса на самом деле. Один, по поводу софта. Мне интересно, он привязывается к конкретному городу, или я могу использовать его, например, у себя в Географии. Ты можешь ответить? Да. Я гуманитарий, поэтому. Гуманитарий. Смотрите, а у нас есть. Технологии, если, скажем так, части, части кода, естественно, они нужно адаптировать под каждый город. То есть в идеале, чтобы с вашей стороны, я имею в виду со стороны вот активистов Нижнего Новгорода, оппозиционных, был какой-то свой один, как минимум один программист, которому мы все расскажем, все подскажем, обучим, проконсультируем. А может быть даже 2-3 программиста в идеале. Вот. А мы даем готовый код, эти вот функции и так далее, которые уже потом адаптируются под вашу специфику, под вашу карту округов и так далее. Второй вопрос у меня примерный. Вот, вот вы... ну, я видел, что вы частенько ходите, вот, агитация от двери к двери. Расскажите примерный диалог. То есть вот я звоню, в звонок, что мне нужно говорить? Да, у меня столько этих историй было, но обычно это бывает так. Самая главная задача, чтобы открыли дверь. Вот это вот самая сложная задача. Потому что, когда вы приходите, смотрит человек в глазок и не понимает вообще, кто там. какой чужой человек. Вот. Первый вопрос, кто там. Иногда даже не спрашивают и не открывают. Вот. И вам нужно вот на этот вопрос ответить так, чтобы дверь открылась. Я, э, ну, бывают совершенно разные ситуации. Я вам вообще предлагаю взять даже какого-нибудь бизнес-тренера, который бы с вами провел там несколько лекций. Он бы просто научил, как это происходит. Ну, не знаю, я всегда говорю, мы... Это из соседнего дома или из соседней квартиры. У нас когда кандидаты ходили, они говорили, мы живем в соседнем доме и боремся, я не знаю, за... против вырубки леса или против вырубки деревьев в парке или еще что-то. Дверь открывается. Вот. Если дверь открылась, вы фактически добились ну, 60% успеха, даже 70% успеха. Вот дверь открылась, вы уже победили. Дальше вам нужно очень мягко э, перевести к политике, к выборам, э, перевести тему. И предлагать через проблему заходить. Например, я живу, я такой-то, такой-то, вот живу там, и мы хотим, например, что-то сделать для района. Ну, я не знаю, всегда есть какие-то местные проблемы. и Лучше с них заходить. Тогда сразу интерес. Вот мы тут напечатали, и мы, наша команда, независимо от власти, вот если они придут, например, они опять все украдут, а мы хотим, например, добиться и что-то сделать. Я, например, рассказывал, что в Москве на, муниципальных, на муниципальные советы выделяется 10 миллиардов рублей. и 10 миллиардов выделяется на благоустройство. И если вы не хотите, чтобы ваши деньги украли... Выберите независимых от этой власти людей. Все. Больше нет диалога. Обычных, да, давайте, что нужно делать. Дайте нам контакт. Мы вам позвоним и скажем, куда прийти и проголосовать. Вот, запомните, вот я кандидат. Вот вам моя там визитка или моя газета. Все. Вот примерно так, такой разговор. Не нужно бояться, нужно вообще не, не, не шпарг... точно не по шпаргалке говорить. Это обычный бытовой нормальный разговор. Конечно, вам могут сказать... Да, вы там ничего не добьетесь, вы такие, ну слушайте, ну вы попробуйте. вы попробуйте, эти-то точно уже украли. И мы хотим это изменить, ну вот мы тоже здесь живем, мы такие же, как и вы. Ну вот такой разговор обычно происходит. Ну первая и главная задача, основная, все, дверь открыли. Поэтому лучше ходить со сторонниками, которые живут в этом доме, это самое эффективное. И поэтому вы используете платформу с этой интерактивной картой для того, чтобы люди регистрировались, кто где живет. Дальше вы, например, формируете маршрут, вы звоните там жителю конкретного дома, просите, чтобы он вас встретил и прошел вместе с вами по квартирам. Самое эффективное. То есть не надо ничего бояться, никаких у вас идеологических споров не будет. А если будут, говорите до свидания идите дальше. Потому что пока, подчеркиваю, пока вы будете спорить, это 10-15 минут проходит. Ну я просто, ну, а я, думаю, я это споря, уже все проходит. За да, 10-15 минут 4 этажа пройдете. И контакты записывайте. Что важно, когда вы записываете контакт, в принципе, люди охотно дают контакты. Это э, контакт вашей базы, который вы потом будете обзванивать. Потому что, ну, вообще, есть такая теория 12 касаний. Больше нельзя, но до 12 нормально. Чем больше вы касаетесь человека, звонок, встреча, разговор, тем быстрее э, он станет вашим сторонником. Вот что еще важно. Совсем забыл. Ходить надо по двое. Особенно, если ходят девушки. Это, во-первых, для безопасности. Ну, малый там какой-нибудь алкоголик откроет дверь. Во-вторых, во э -э очень удобно, когда вы идете по этажам. Пришли на этаж, сразу звоните. Во вся квартиру, четыре квартиры. Потому что, как правило, выходят, но в лучшем случае, две открываются. А остальных нет дома. Это быстрее происходит. Один человек идет к одному жителю, другой к другому жителю. Вот. Это намного эффективнее работает. То есть а главное, что вам будет ну, как сказать, вам будет веселее твое, вам будет не так грустно, когда вас куда-нибудь пошлют, черт, такое тоже бывает. И то, это не пошлют, это просто закроют дверь, нам неинтересно. Вот два раза у вас такое будет. Так что не надо этого бояться. И вот, вот еще, чисто психологически, вам нужно настроиться, что первый день будет самый сложный, вот. И как бы не хотелось отказаться, вам нужно пойти и второй день походить. Вот После второго вас отпустят. А, я сейчас можно добавлю немножко. У нас есть в ШМС такой лайфхак, как мы открываем дверь в подъезд. Что главное даже не чтобы открыть дверь в, э, уже внутри подъезда, а главное, как открыть дверь в подъезд. Значит, внимание, ключ, что мы можем говорить. Значит, ну там можно ключи универсальные, еще что-то там, э, там мозгаз, нам говорят, что, что еще там. Вот провод, чинить, там я ключи забыл У нас есть лайфхарф, запомните Мы звоним и говорим Здравствуйте, я кандидат в депутаты Принес вам листовки Открывают 99% Точно вот. а Когда мы входим в подъезд, мы говорим Здравствуйте, мы по поводу выборов Просто про правда лучшее оружие иногда а У меня вопрос э, К э, нашим спикерам а, есть у вас какая-то статистика, кто чаще выбирается, люди какого возраста, какого пола, как они должны выглядеть, там, проводили ли вы какой-то анализ по этому поводу, должен ли обязательно быть Это мужик да, в пиджаке, там, или, или кто? А, у нас было полторы тысячи кандидатов, мы... 1057, 1057 полторы тысячи мандатов. А, да, полторы тысячи мандатов, 1057 кандидатов. А, значит, какой... А вообще, да, Data Science по поводу кандидата, который избрался. Прежде всего, это мужчина, как ни странно, средних лет, то есть не молодой студент, 18-летний, но не пенсионер, то есть где-то около 45, плюс-минус там 5. 7, 37, да, средний. Вот. И очень важно, что какая-то управляющая работа, потому что место работы пишут в бюллетене, допустим, предприниматель или, допустим, директор там, или заместитель там такой-то, начальник отдела такой-то. Поэтому, если вот безработные у нас, когда там были ребята, за период выборов, они там находили своих знакомых там и так далее, их оформляли на работу и просто там прописывали должность такую-то. Это, может быть, где-то кто -то скажет, что это нечестно, но они как бы, это было настоящая их должность и вот, действительно было да, настоящее доустройство. Это, это очень сильно влияет а, на результат. А, потому что как много бы вы ни ходили, подавляющее большинство жителей все равно впервые столкнется, кто ходит на выборы, впервые столкнется с вашей фамилией, с кандидатами только в день выборов в бюллетене. И они на что не смотрят? Они смотрят на партию, они смотрят вот на должность, на возраст может и так далее. То есть это такие вот социобиографические криты, они самые такие электорабельные. И сразу скажу вперед, если была есть такая миф что выбирают э, больше тех, у кого фамилия начинается там на букву А, кто первый там в бюллетене. Нет. Это миф, потому мы проводили, анализировали результаты выборов в Москве за последние шесть лет. А, нет такого. Никакого, никакого статистически значимого э, всплеска э, с точки зрения победы на выборах нету. Ам, давайте я. Вот, вот как отвечу. Можно я сидя? Да? Ну, вот. Видно но... меня или стать лучше? Видно. Видно, да? Вот смотрите, сравнивать выборы в Нижнем Новгороде и московский муниципальный нельзя. Объясню почему. Потому что мы проводили именно политическую кампанию. У нас было четко. Мы поддерживали только противников Путина, противников его внешней политики, и которые не говорили «Крым наш». Это было принципиально для нас. Вот. И поэтому голосование, москвичи голосовали не за э, своих представителей, которые там про лавочки и про велодорожки, нет. Люди голосовали за э, будущих депутатов, э, близких по взглядам, политическим взглядам, единомышленников. Да, мы поддерживали, у нас было несколько, там порядка, по-моему, 40 кандидатов, которые выдвигались от КПРФ но при этом мы знали, что они, наших взглядов, просто им так было проще, они боялись, что их не зарегистрируют, так прф давала такие привилегии идти без, без сбора подписи. Поэтому наша компания была построена по принципу такого электорального пылесоса, то есть, например, во-первых, я был кандидатом в мэра, и мне нужно было преодолеть муниципальные фильтры, и я всех своих сторонников призывал идти в депутаты. Поэтому была какая-то цель, помимо муниципальных выборов, которая всех объединяла, то есть пойти на выборы мэра, выиграть выборы мэра, то есть эта цель такая достаточно значимая. Всегда должна быть очень значимая цель. Это первое. Второе, я попросил всех селебрити наших, там, от Акунина, Акунин, Парфенов, даже Альфреда Коху я там писал и так далее, я просил, чтобы они призывали людей, голосовать за наших кандидатов. И в итоге на сайте goodcov.ru напылесосилась огромная аудитория, только в день выборов у нас было уникальных посетителей больше 100 тысяч, там порядка 120 тысяч уникальных посещений. Зачем приходили люди на сайт? Мы им всем объясняли, что на сайте goodcov.ru вы заходите, забиваете адрес свой, прописки и регистрации, и вам система выдает, за кого и где голосовать. То есть адрес избирательного участка и список, за кого голосовать. И мы просили голосовать за команды. И большинство людей все-таки шли и голосовали за неизвестные фамилии, потому что был как бы наш общий губер. То есть это кандидаты списка там на good да? Почему это было именно так? Потому что, например, в хорошево дневниках, это вот мой округ избирательный, мы допустили одну ошибку. У нас был герой России Сергей Нефедов, который у нас был в команде, и он у нас не прошел. Не прошел только по одной причине, что люди, избиратели, получили смс голосовать за фамилии. Там был, была фамилия Нефедов, а там был еще один Нефедов от ЛДПР. Так вот, вот этому неизвестному Нефедову ушло наших где-то там 350 голосов, а как раз нашему Нефедову не хватило 50 голосов. То есть, если бы мы бы написали просто Сергей Нефедов, то он бы стал депутатом. Так вот, поэтому у нас было политическое голосование, люди голосовали э, очень многие. То есть, были, например, там, условно я Шингалямин и так далее, политики, которых знали, это и голосовали за них. Но большинство кандидатов было москвичам неизвестное. Они голосовали э, для того, чтобы потом эти депутаты дали мне подписи, Гудкова выдвинули в мэры. То есть, вот они и не знали этих кандидатов. Поэтому связывать, сравнивать выборы с нижним нельзя. У вас все-таки, во-первых, городская дума всего сколько? 35 у вас одномандатных округов, одномандатных округов. Вот. То есть это уже выбор э, не кота в мешке, надо понимать. Выбирать будут человека, которого знают. Поэтому вам необходимо будет э, и раскручивать фамилию, раскручивать человека, чтобы его узнали. Узнаваемость можно повысить там, до 50% даже с нуля во время компании если правильно провести. Поэтому, конечно же, у вас не будет какой-то единой платформы, которая там будет кому-то что-то высылать. У вас будет скорее компания от двери к двери. Вот. Но э -э регистрация сторонников она позволит вам деньги еще с них собирать. Вы не забывайте, что на муниципальных выборах мы собрали мелкими пожертвованиями 61 миллион рублей. Ну, в вот это вообще никто не верил. 61 миллион рублей. Для Москвы это ну, не так много, но ну, согласитесь, там для, для нас собрать такую сумму – это ну, дофига, мягко говоря, правда? Поэтому вам нужно ходить, делать первое касание, потом придумать второе, третье касание, записывать контакты и в конце уже отправить всем смс-ки. Ну, то есть смс-ка – это примерно 3 рубля стоит отправить. Ну, то есть 9 тысяч рублей, у вас будет 3 тысячи смс дойдут. Да, Даже в день голосования можно отправить например, фамилия кандидата Иванов сегодня выборы или там э, адрес избирательного участка такой, но вы знаете, что делать ну, как бы, чтобы не нарушать, да, закон тишины. мы также отправляли перечень фамилии, но вы знаете, что делать, штаб Гудкова и в воскресенье все получили такие смс пошли так что, вот э, теперь возвращаясь к тому, как должен выглядеть, ну э, депутат Городской думы Нижнего Новгорода, он не должен выглядеть слишком хипстерски. Это, это вот точно вам говорю. Но при этом я считаю, что он не должен быть прям уж совсем черный костюм, белая рубашка, красный галстук вот и серьезное выражение лица. Тем более, что в Нижнем Новгороде был губернатором Немцов. Вот вы просто представьте Немцова образ, да? Пиджак, рубашка без галстука можно и джинсы нормальные, ну то есть не сильно классические, но и не сильно как-то вот совсем супер модно хипстерски. дальше, все-таки за депутатов городской думы ну, в большей степени голосуют люди старше 50 лет поэтому, конечно, люди старше 50 лет хотят среди депутатов видеть, ну не 18-летнего конечно же даже, может быть, замечательного человека, но очевидно, что у 18-летнего кандидата нет достаточно законодательного опыта и опыта законодательной работы, чтобы как-то там себя проявить. У нас, конечно, были случаи, у нас есть один депутат муниципальный, 18 лет, но это местные выборы, и плюс, скорее всего, это были голоса за наш список, а не за конкретного 18-летнего. Также у нас был 78-летний, да, или 6? 72-летний. А, 72-летний у нас есть депутат Твер Тверского района. Вот. И поэтому это должен быть средний возраст. Там, ну, условно, там, от, ну, можно даже 28, там, 27, до, там, 45, 50, вот это вот, ну, все нормально. Конечно, желательно какой-то опыт. Конечно, хорошо работает если есть там предпринимательская деятельность, либо человек работал, ну, например, преподаватель вуза, там, кандидат наук, ну вот, или там какой-нибудь заслуженный врач, понимаете, вот что-то в биографии должно быть такое, чтобы цепляло. Вот, тогда это, конечно, добавляет шансов, но это все равно там 20-30% успеха. А главное, это конкретно компания, это поквартирка. Это э, правильные, хорошие, подобранные фотографии, нормальный лозунг, то есть внешняя компания должна выглядеть хорошо, не только кандидат, но и как выглядят его агитационные материалы. То есть если вы будете делать газету, там, как, как коммунисты делают красное все, там, а тексты кирпичом, ну нафиг никому не нужны. Вот. Мы вообще делали очень дорогие буклеты вот, вообще необычной формы на хорошей бумаге для Москвы, это работало. Поэтому вам тоже нужно делать что-то. Это должно отличаться от, знаете, такого официоза. Это должен быть такой ну, нормальный, стильно, не слишком уж там вот, совсем э, модно. Но это не, должно отличаться от официоза. Вы должны быть другими. Ну вот, я не знаю, ответил я на этот вопрос. У нас еще два вопроса были. А И можно сразу да. собрать давайте вопросы, а потом... Да, давайте, может быть, действительно соберем вопросы, потому что осталось... 12 так, раз, да, Доброго дня. Мы вот сейчас обсуждаем какие-то детали, да, как бы там лучше. Хотелось бы понять стратегию, а не тактические какие-то действия. Как вообще сорганизовать людей, как группу, ведь выбрато не облако участвует, а конкретные люди. Кто вот будет подшеством заниматься? Допустим, кто будет руководить Всем этим мероприятием? И финансирование это тоже не важный момент. Да, да, давайте сразу соберем вопросы тогда. Да, да. да давай, вот этой теме. Можно добавить, да? Да. По поводу вот конкретных мы говорили про то, что сентября будут выборы. Какие четыре округа будут выборы? Какие вообще кандидаты стоят? Поэтому в помощь. Сейчас скажу. Вопрос такой. Это, конечно, все хорошо. Избирательная кампания, двери-двери. А, вопрос следующий. Но для того, чтобы ходить от двери к двери, нужно, чтобы прошла регистрация. Для этого нужно сейчас в этих условиях, видимо, собирать подписи. Мы вот сегодня обсуждали уже частично. А, вопрос в следующем. Собрать там, ну скажем, около 200 человек и привести их физически к нотариусу, это, во-первых, технически сложно, да? Во-вторых, во или нотариус к нему. Во-вторых, это по деньгам сопоставимо со всеми выпусками газеты. Правильно? Что вы делали в Москве? А, какие есть пути там вообще по России, может быть, по Нижнему Новгороду, на ваш взгляд? Вопрос такой технический. Вы рассказывали, что собирали пожертвования. И как, как технически собирали эти пожертвования, донаты, то есть как это осуществлялось? Так, ну, смотрите, до выбора четырех депутатов Дума состоится в Нижнем Новгороде. Сложили полномочия себя Сейчас. Иван Корнилин в этом округе. Я просто не знаю, как они называются. Дальше Валерий Гельжинис, Сергей Кардин, Алексей Гойхман. Ну просто посмотрите, что это за округа. Вот, там, соответственно, будут проходить до выбора в сентябре. А теперь вопрос, кто будет руководить, кто там кандидаты. Ну, согласитесь, это не мы должны решать. Я, например, могу сказать, кто союзники, мои союзники. По демократическому там лагерю, да, можно так это назвать. Это, конечно же, там, ну, кроме партии перемен, это «Яблоко», «Парнас», «Открытая Россия», «Команда Навального». Вот. Я знаю, что все здесь представлены структуры, Поэтому э, я предлагаю этим структурам договориться о взаимодействии, создать эту коалицию и определить кандидатов. Как вы их определите? праймериз не праймерис? Может быть, вы договоритесь, может быть, каждая из этих структур выдвинет по одному кандидату. Это вы должны решать, потому что неправильно, когда там приезжают москвичи, начинают что-то там вас учить. Я, мы не хотим никому, ничему учить и, и указывать, и за вас решать. Мы готовы просто помогать и готовы делиться просто с технологиями, которые эффективны. Поэтому я и предлагаю вам здесь собраться, подумать о том, как назвать коалицию, подумать о том, какая должна быть единая платформа, там, нн демократы или еще что-то, или НН наш, там, как хотите. Вот, определить какие-то цели, да, например, кандидаты хотят вернуть прямые выборы мэра, сделать там еще что-то, остановить, что там у вас, остановить вырубку деревьев в парках, чтобы там храмы не строились в парках, да, ну я не знаю, какие самые актуальные темы, просто возьмите, пусть их будет пять. То есть вот наши кандидаты идут поменять вот это, это, это, это. Наши кандидаты, когда придут, проголосуют за это, это, это, это. Ну, то есть, чтобы была какая-то понятная платформа для объединения. Не просто хорошие ребята пошли на выборы, а с какой-то определенной целью. Вот. Соответственно, я не предлагаю вам же определить, сформировать штаб. Кто чем занимается, кто за что отвечает. Когда у вас будет платформа, когда у вас будет штаб, софт мы, конечно, передадим, вообще нет проблем. Вам только нужно будет залить карту Нижнего Новгорода, даже вот этих четырех округов, вот, добавить туда дома, чтобы люди могли регистрироваться, вот, и начинать э, уже раскручивать кандидатов, вести компанию. Теперь про деньги. Про фандрайзинг. Ну что, понял я. Я не думаю, что я прям уж там, совсем крутой фандрайзер и много чего понимаю, наверное, я еще не все не все какие-то нюансы фандрайзинга знаю, но к какому я выводу пришел. Никогда не бывает такое, что сначала деньги, а потом движуха. Если нет движухи, денег нет. Как только начинается какая-то активность, как только начинается консолидация, объединение, когда у вас есть какая-то глобальная цель, которая интересна избирателям. Тогда у вас начинает потихонечку приходить деньги. Неожиданно просто приходят оттуда, где ты не ждал эти деньги. Дальше фандрайзинг. Это такая история, то есть если вы скажете, нам нужно там, 5 миллионов рублей, давайте собираем на компанию. Вы ничего не соберете, потому что это не так работает. Это работает примерно следующим образом. Друзья, нам в этом месяце нужно сделать там, 4 буклета для четверых кандидатов, нам нужно, не знаю, там, оплатить работу айтишника, и нам нужен штаб. Стоит это, типа, там, 200 тысяч рублей. Нам в этом месяце надо собрать 200 тысяч рублей. Время пошло, и вот у вас будет потихонечку капать, капать, будет не хватать, и вам надо каждый день писать. Вот собрали столько, друзья, но давайте так дело не пойдет, если вам это не нужно, значит тогда ничего не получится. Вот, Когда вы соберете первые 200 тысяч, вы всем расскажете. Друзья, смотрите, как круто. Мы собрали 200 тысяч рублей. вот, А теперь нам нужно раз, два, три. Понимаете? То есть конкретная цель, маленькими шагами вы идете, и маленькими шагами вы э, добиваетесь результата. Вот здесь сейчас у нас человек 100, наверное, да? Ну, плюс-минус. Ну, вот по тысяче скинули, 100 тысяч рублей. Ну, я так, примерно. Вот даже здесь присутствующие 100 тысяч рублей, и вы на 100 тысяч рублей можете выпустить 4 листовки для кандидата. Просто вот иногда думаешь, где взять деньги? Да вот, вот, где еще взять? Мы собирали деньги маленькими пожертвованиями, средние пожертвования у нас было примерно полторы тысячи рублей в Москве. Средние. Ну, просто были какие-то крупные суммы, медианные где-то тысячи рублей. Вот. А иногда работает так, когда уже движуху, когда все хорошо... За вами начнут смотреть какие-то люди с деньгами, как они обычно э, финансируют. Они смотрят, получается у вас или нет. И вот они понимают, что чуть-чуть надо помочь в конце, когда там вот ну, не хватает там какой-то суммы, и они присылают. Вот, например, у нас это было так. Это уже был пятница или четверг вечер. Осталось до полуночи, там, 3 часа или 4 часа, я не помню. Я вообще сидел ужином. Значит, а мы собирали э, полтора миллиона рублей на топ-твит на три дня в Москве. Топ-твит ⁇ это твит, который видят все жители Москвы. Ну, первым э, показывается. Один такой топ-твит стоит полмиллиона рублей. А мы хотели взять э, на топ-твит на три дня, по-моему, пятницу, субботу, воскресенье. Вот. А собрали миллион, ну, то есть на два дня. Значит, звонит мне Кац, говорит, ну все, как бы отбой уже мы не успеем собрать, три часа осталось, я говорю, ну дай я попробую. Говорит, не, ну ты уже нереально, не я говорю, ну дай я В общем, я, я пишу твит, друзья, значит, если мы сейчас не соберем полмиллиона рублей, то в воскресенье у нас топ-твиты не будет. А здесь счет идет на десятки голосов. Поэтому, давайте, полмиллиона рублей понеслась. Ну, в общем... И пошло там 10, 10, 20, 30, бум-бум-бум, 23.59, мне не хватает 70 тысяч рублей. И я говорю, так, 70 тысяч рублей, ну кто, ну быстрее, ну давайте, время. И ровно в 0.0 мне 70 тысяч рублей приходит. Полмиллиона там даже катся охренел, потому что не ожидал, что можно за 3 часа собрать полмиллиона рублей. Ну вот оно так бывает. Ну почему люди финансируют? Потому что они видят, что крутая движуха, что у нас получается деньги собирать, они видят наши буклеты. Каждый шаг, про каждый шаг обязательно рассказывайте. Ведите вообще такую даже должность какого-нибудь журналиста, который делает афишу, как это называется, журнал компании. Каждый день. Сегодня мы сделали то-то, то-то, то-то. Вот фотография, вот тренинг прошел, вот кандидаты наши пошли по квартирам, вот мы газету сделали. Вот понимаете? И когда люди видят, ну, они понимают, что не жалко сюда дать деньги. И вам, и я рекомендую, просто не стесняться просить денег, потому что вы не для себя просите. И когда вы просите деньги, вы можете наезжать на них. Я прям вот, я не просил деньги, я говорю, вы что, охренели, мы тут, мы тут время тратим, инвестируем, я тут 24 часа в сутки занимаюсь этим, здесь люди по квартирам ходят, а вы там не можете, не то что там одно место от дивана оторвать, вы что, не можете денег нам прислать? Это что, деньги я себе в карман столько кладу? Это деньги на то, чтобы у вас были депутаты. Это вам это нужно. Что, мне что ли это нужно? А если это нужно нам, если вы не можете инвестировать время, инвестируйте деньги. Это просто вот прям наезжайте на них. Апеллируйте гражданскому сознанию. Да вы должны деньги давать. Потому что вот у нас нет денег, мы вкладываем время. А вы должны, если вы время не тратите. Если вы ничего не делаете для города, дайте деньги. Вот, вот, вот так прям, вот так это работает. Поэтому э, это не значит, что все получается. Вот, например, когда-то нам нужно было за неделю 8 миллионов собрать, а 5 миллионов мы решили, давайте попробуем. 5 миллионов – это одну газету на весь город, 2,5 миллиона экземпляров в каждый почтовый ящик Москвы. Вот. А, ну мы собрали не 8 миллионов, а 3,5 за неделю. К сожалению, на газету не собрали и не захотели на газету денег давать но зато на рекламу там на Эхо Москвы на рекламу в Фейсбуке, на штаб на в общем на это мы собрали а иногда бывает такое, что вы сидите грустные вот и думаете где же мы возьмем 2 миллиона рублей я помню, нам 2 миллиона нужно было на рекламу в Фейсбуке и на, на, на рекламу на Эхо Москвы вот в Телеграм мне приходит сообщение от девушки Дмитрий, дай, дайте реквизиты. Ну, я даю реквизиты. Потом говорит, два мэ должно прийти. Я вообще не понял, два мэ должно прийти. Что это такое? Ну и все, и забил. Потом смотрю, 2 миллиона. Я так, ты кто такая? Смотрю в общих друзьях немцов, Ройзман. Ну вот, девушка вообще из другого региона. 2 миллиона рублей. Богатая там, она замужем, замужем серьезным бизнесменом, наблюдала, наблюдала, и вдруг поняла, что ну нужно помочь. Оно всегда так происходит. Поэтому начинайте сначала движуху, пишите об этом везде, считайте на каждый шаг, сколько вам нужно денег. Лучше это даже в лек одну неделю, на эту неделю нам столько, на эту столько. И все, потихонечку так оно и работает. Спасибо. Там был еще один вопрос про регистрацию, а, и, у да, пос... да, да, да. Да. и у меня последний вопрос. Вот сейчас мы ходим по Подмосковью, у нас тоже выборы, да, и вы тоже будете ходить, и мы тоже ссылаемся на опыт Москвы, мы говорим, вот в Москве выбрали депутатов, и нас люди спрашивают, а чего нехорошего сделали это ваши депутаты? Угу. Вот, то есть первый вопрос про регистрацию, а второй, чего нехорошего сделали? Да. Про регистрацию. Вам нужно в округе собрать 165-200 подписей. Да? Есть нотариусы выездные, которые готовы брать 100 рублей за оформление одной подписи. Ну, по крайней мере, в Москве мне такие расценки сообщали. Значит, 165 умножаем мы на 100, у вас получается там, ну, не такая уж большая сумма. Вот, так что, я не вижу каких-то проблем с регистрацией. Ну, верь по беспределу только можно. Но по беспределу, когда у вас движуха, тоже сложно. Потому что это сразу влияет на легитимность, это скандал, который в Москву уйдет, а зачем им это надо. Поэтому главное об этом везде сообщать. Можно даже на видео снимать 165 человек. Я такой-то такой-то оставил подпись. Вот мой паспорт. Да, на 165 роликов снимите. Это же сложно. На, на мобильный телефон. Вот. Что сделали депутатам? Ну, в общем-то, я не депутат, чтобы за депутатов отдуваться. Но, в принципе, депутаты наши э, много чего делают. И рискуют. Э, в том числе рискуют даже свободы. Тут нашего одного депутата чуть не посадили за клевету. Вот мы его отбиваем. Э, ну, про Яшина вы видите, да, он постоянно ролики снимает. А так у нас каждый депутат если большинство, то, конечно, мы -то вообще влияем там, на принятие бюджетов. Люди не утверждают капремонты, если там не сделали капремонт. Благоустройство уже без коррупции там проходит. То есть не на какие-то непонятные левые э, фирмы э, сотрудников управы. А там уже э, э, такой открытый конкурс разных проектов по благоустройству. Просто московские депутаты муниципальные, они ну, практически не обладают никакими полномочиями. Они влияют на благоустройство, капремонт. Ну, могут шлагбаум где-то утвердить там во дворе. Ну, то есть, вот по мелочам. Но самое главное, что наши муниципальные депутаты везде с народом, когда народ выходит протестовать против сточных застроек, против вырубки деревьев в парках. Когда что-то происходит, любые митинги, кто то Наши депутаты. Вот. И они, как минимум, помогает людям создать такой общественный резонанс вокруг той или иной проблемы. Иначе бы это просто вообще втихаря бы прошло. Ну вот последний скандал был в Кунцево, если помните. Когда компания ПИК пришла, ну короче, устроила стройку прямо во дворе трех-пятиэтажек, забор был в 10 или 15 сантиметрах от дома, от окна. Это не значит, что они смогли остановить. Они не смогли. Но, по крайней мере, был момент, когда мэрия готова была закрыть этот проект перед выборами, чтобы не было такого скандала. Скандал был серьезный. Вот. Но вот продолжается борьба. И таких историй очень много. Ну вот депутаты здесь, здесь есть у нас Юль Галемина, может подробнее рассказать, что они делают. Но, по крайней мере, мне за них точно не стыдно, я вам могу так сказать. Спасибо. Я могу сказать, как мы отвечаем тоже на эти вопросы в, при избирательной кампании, Сейчас уже у нас поменялся образ оппозиционера. Если некоторое время назад в Москве оппозиционер воспринимался как человек, который ходит по улице и орет Далуй Путина. Сейчас этот человек воспринимается как тот, кто залезает в подвал и говорит: вы неправильно здесь вот прикрутили вот эту гайку, здесь все прорвет, ну-ка быстро переделывайте, ну-ка, делайте быстро водопровод, ну-ка, делайте быстро гармоотвод, ну-ка быстро перекрашиваете. А почему вы потратили деньги сюда, а не сюда? То есть, это люди, которые реально занимаются делами там внутри, в домах, в дворах. А, и я думаю, что у вас будет ну, то же да. самое, просто главное начать, можно начинать да. уже сейчас, а сейчас мы, мы начинаем с вами перерыв, очень небольшой, и дальше вот, продолжим это, разговор. Это одно, а, которое... еще да, одна ремарка. Да. А, что, что важно, вот смотрите, мы выдвинули 1057 кандидатов, провели 267 депутатов, и только 4 предателя у нас было. Ну, предатели. Один, вернее, был Единорос, мы его просто не выявили на, на, на этапе проверки. И трое, которые, ну, в общем-то, перешли в, друг, в другие команды. Есть, конечно, районы, где даже наши демократы переругались между собой. Вот, но а, вот мы отбирали людей, проверяли и а, выдвигали исключительно сторонников, единомышленников. В основном все наши кандидаты – это там, люди, которые активны в социальных сетях. Преимущественно. И по аккаунту можно определить, он сторонник или или, или нет. То есть там, он был на митинге, или он там перепостил ролик там Навального, Гудкова, Яшина, кого-то еще. Или он там пожертвовал деньги, или он там где-то митинг пришел. Вот. Или он там, например, публицист что-то публикует. Вот только таких выдвигали. Поэтому вот важно, поскольку мы не Следственный комитет и не ФСБ, чтобы всех досконально проверять, да, вот мы э, смогли выдвинуть людей только из 4 человека, это 0,4%, кто перешел на другую сторону, тоже очень важно. Поэтому и кандидаты у вас, которые должны быть, вот вы их обязательно проверьте так, чтобы там вот, ну, чтобы у вас не было сомнений. Потому что когда э, человек приходит, тем более в Нижегородскую городскую думу, где там будут разные всякие. Э, коалиции, там достаточно большие деньги. Вот, чтобы этого вот кандидата не купили за деньги. Вот что важно еще. А, спасибо. Давайте пополним. По по